Всем добрый вечер. Угу. Мы сейчас пока ждем. Вы нас можете сейчас смотреть в Одноклассниках, в ВКонтакте, на Фейсбуке, на youtube Если вы нас смотрите в соцсетях, не забывайте нам ставить лайки. Мы вам расскажем очень интересную информацию, которую мы пережили, которую перепробовали на себе. Сегодня у нас из разных городов. Я уже вижу люди. Напишите, пожалуйста, откуда вы. У нас сегодня тема будет по аллергии. Насущная довольно-таки тема, причем она касается довольно-таки большой возрастной категории от маленьких детей до взрослых детей. Поэтому причин довольно-таки много аллергии, и мы будем разбираться не с причинами скорее, а с тем, что нам может помочь что дало результаты и на чем эти результаты получили. Потому что с аллергией лично я столкнулась случайно, когда после рождения ребенка в роддоме мне принесли ребенка с желтушкой и сказали вот. И как следствие после роддома мы вышли уже с аллергии. Когда я начала позже уже изучать это, Причина была в том, что печень еще не успела сформироваться, уже получила большую дозировку, то есть пока снижали билирубин, началась аллергия. И эта аллергия продолжалась довольно-таки длительный период. Естественно, я в течение года, то есть получается с рождения до года, я использовала более 30 разных компаний, использовала все, что было в аптеке. И чем страшная аллергия? Вот знаете, у меня почему стояла страшная картинка? У меня у одной знакомой девочки, у ребенка была аллергия. И когда я... Аллергия сопровождается чаще всего дисбактериозом. И когда я видела картину ребенка, ее с аллергией и выпадающая кишка, то есть ребенок сходил в туалет, эту кишку обратно засунули, и это было как в порядке вещей. Я, вот эта картина у меня стояла длительный период времени. Я понимала, что этого я не хочу для своего ребенка. Именно поэтому я, скорее всего, с первых дней искала, чем можно вылечить аллергию. Для меня это было важно, потому что картинка, она никуда не уходила. И что произошло? Все, что было в аптеке, то есть мы сначала решали проблему желтушки, желтушку решили, потом началась аллергия. После аллергии началось, начался дисбактериоз. Одно сопровождается с другим. Если вовремя это не вылечить, как и раньше говорили, не переживай, а все перерастет. Перерастает оно сейчас а, только в бронхиальную астму либо в аллергию на цветение, на что-то еще. Просто так аллергия уходит крайне редко. И сейчас она может просто уйти воспалительные воспалительный процесс и перейти в какую-то другую форму аллергии. С этим мы сейчас разберемся чуть-чуть позже. У нас здесь как раз есть специалист по аллергии, которая изучала довольно-таки много эту информацию. Из Краснодара Марина Ромашенко. Она нам сегодня поведает. Это человек, который любитель зожа. Я ее так называю, <смех> любитель ЗОЖа, которая имеет медицинское образование, психологическое образование и столкнулась тоже с проблемой аллергии, но она стала изучать все досконально. То есть у нас что произошло? Когда мы длительный период были на диете, то есть я держала ребенка на диете, убирая все аллергены. Здесь обязательно не вести дневник питания, потому что нужно понять, от чего. На что идет аллергия? Это довольно-таки такое сложное, знаете, вот у моего ребенка оно проявлялось волдырями, то есть это как после ожога, знаете, вот такие волдыри. Ребенку месяц, он это расчесывает, и вот эта жидкость вытекает, и вот этот кошмар сопровождал нас в течение года. Если использовать какие-то кремы из аптеки, они чаще всего гормональные. Ты помазал их, они уходят, эти волдыри, эти сыпи, аллергическая реакция. Но через какое-то время оно проявляется в другом месте. Поэтому это не процесс как бы лечения, а просто убрать какой-то воспалительный процесс на время. И вот что произошло. Когда я использовать, дошла до того, как <закончились>, закончились все продукты, которые можно уже в аптеке, которые могли помочь, все компании, которые были на тот момент использованы, не помогало ничего и не давало результата. Когда меня познакомили с артишоком, ну, это как бы уже, знаете, вас приветствует моя кошечка сзади. И сбилась в смысле, простите. Артишок. Когда, мы, артишок. когда мы дошли... Да, артишок, это был, была последняя капля надежды для меня, потому что на тот момент уже ничего не было, что можно было использовать. Как бы объяснять то, когда вам... В холодильниках привозят лекарства, которые хранить долго нельзя, его в течение двух суток тебе доставляют. По стоимости я вообще молчу, сколько это стоит. Потому что некоторые препараты, которые мы покупали, люди зарплаты такие получали, понимаете. И это ребенку хватало на 10 дней максимум. И вот пока пьет, все нормально. Как только заканчивается продукт и переходишь на обычный без этого продукта, повторяется все то же самое. И когда мы познакомились с артишоком, ребенок мой начал пить артишок, через три дня у нас начался воспалительный процесс. начался Опять появилась цикл, то есть идет лечение через обострение. Вот этого бояться точно не нужно. Все отлично работает. Ребенок стал через две недели он начал ходить. И когда, вы знаете, у меня было шоковое состояние, когда я зашла... В комнату у меня сидит ребенок, у которого на соль, на сахар, на картошку, на рис, на все была аллергия. Я захожу, у него во рту шоколадка и мандарин. Я думаю, откачивать можно будет и меня, и его. Поэтому вот здесь вот этот страх, когда я сидела над ним сутки. Потому что я не знала, чего ожидать. Про шоколад я вообще не говорю. У меня постоянно были люди, которые ему пытались в рот. Он же маленький. И ребенку очень хочется закрытых, понимаете, соленых огурцов. Вот он не может без огурцов жить. И как ты не объясняешь бабушкам, что ребенок не хочет огурца, он не хочет конфет, он еще не понимает этого вкуса. Они все хотят угостить ребенка этим огурцом. И вот эти вот постоянные как бы нюансы, когда ты с этим борешься, это вот уже целый год, когда на протяжении года ты уже э, в таком нокауте, знаете, находишься, ты не хочешь ничего, ты просто устал реально от этого. И когда, вот у нас прошло две недели, у нас не было после э, мандарина и шоколада ничего, я была в шоке. У меня была соседка, она работала в кожвении, когда она пришла и увидела, что мой, мой ребенок ест шоколадные мандарины, и у него нет никаких проявлений, когда она видела, какой кошмар у него был, она мне тут же сказала, мне это все нужно, вот все принесешь мне, потому что аллергию до сих пор ничем вылечить невозможно и вот что происходит и почему очень хотелось бы разобраться марин расскажи пожалуйста марин ты нас слышишь романченко марина из краснодара звук только включи микрофон звук. все включила да, да. Угу. А -м -м я мама ребенка, который аллергик на амброзию, поленос. Вот. И что побудило меня немного глубже исследовать причины аллергии, и нетрадиционный, неформалокитический, фармакологические способы лечения, потому что все, кто окружает меня, взрослые люди, либо ну, так, как бы дети, которые страдают не первый год, то у всех э, видно, что аллергия только ухудшается. То есть э, ухудшается состояние, все другие таблетки, все сильнее и сильнее э, препараты применяются. Вот, то есть э, накладываются другие виды аллергии. Допустим, только была кожная, начался полинос. Был только полинос, началась аллергия там, на пыль, на кошек, на бытовую химию. То есть э, фарминдустрия ну, вообще как бы ну, результата вообще не дает лечения. То есть э, болезнь прогрессирует. Ну, и я, в общем-то, стала, так как уже с Вивасанго знакома в другом ракурсе, в лечении деток просто там, инфекционных вирусных теологий, и начала вопрос изучать, а как может вивасан помочь, и вообще что может помочь при аллергии. Что для себя я выяснила, что люди, страдающие аллергией, как правило, идут с нарушением желудочно-кишечного тракта. То есть сейчас настолько... Почему много аллергии у деток сейчас? Вообще много аллергии. Я когда тоже сама в юношестве в детстве росла, у нас там аллергик был один среди всех знакомых, друзей, родственников и тому подобное. Потому что сейчас настолько большая вирусная нагрузка на организм, настолько большая нагрузка с точки зрения экологии, безрассудного питания такого, которое у большинства детей. Даже возьми питание в школе, там без слез вообще не скажешь, чем дети питаются. Вот. И вот эта нагрузка на организм порождает хронические воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, что в свою очередь влияет на дисбактериоз и на изменение иммунного статуса, потому что до 70% клеток иммунитета находится у нас в кишечнике. Поэтому в принципе… Слава Богу, что люди пришли уже, приходят к тому, что аллергия а, идет через очищение, то есть уже а, не только врачи, но и просто, ну, обычно люди понимают, что а, кроется-то в кишечнике много чего, да, то есть начинают чистить кишечник, и кожные заболевания проходит. Да, а, но не только кожные, но аллергия, полинос в том числе связаны, потому что такой же механизм образования иммунного ответа идет различного, Вот. А, что чистить, да, лимфу, кровь, почки. Вот не знаю, что за что хвататься. Но первое, что можно сказать, что без очистки желудочно-кишечного тракта другое все ну, чистить не стоит. То есть нельзя начать чистить, чистить лимфу, если у тебя засоренный кишечник, потому что лимфа она поступит выводиться через толстый кишечник. Через тонкие, да, если там все будет закупорено, допустим, тем же самым плютеном, да, если он будет продырявленный, то это все как вкрой хлынет, и мы получим эффект просто ну, совсем не тот, который нужно. А, поэтому, чем мне нравится Вивасан, тем, что продукция, да, тем, что она помогает а, уйти вот от этих причин, и помочь организму справиться с самой аллергией. То есть для начала при э, чистке желудочно-кишечного тракта мы должны убрать любые э, там, грибы, допустим, которые вызывают у нас дисфактериоз очень сильно. Э, на этот счет мы применяем стратегию косточек. Вот у меня дети его постоянно пьют э, раз в год. То есть перед аллергосезоном я даю ребенку по 21 дню, три раза с перерывом, вот он пропивает. Это программа. Я еще другие препараты, но применяю там травы совместно с этим. Но это как бы такой упор на грейпфрутовой косточке идет. То есть этим самым мы санируем желудочно-кишечный тракт. Могу сказать еще, для правильной работы вместе с БАДами необходимо, чтобы ребенок, либо двигался, там у него какие-то были физические упражнения, либо хотя бы наклоны тел перед едой, чтобы запустить желудочно-кишечное вот, пищеварение, чтобы выделилась желчь, потому что без правильной работы ЖКТ вот, можно отпиться всеми БАДами, но толку не будет. Вот, то есть Главное наладить организм он умный, он сам потом придет к мнению, что все уже все хорошо у меня. Вот, среди препаратов... Обязательно мы пьем омегу, потому что э, вещества, э, которые вот, попадают в организм, происходят сложные там, реакции, э, и в итоге вырабатываются тела, которые препятствуют э, отеку, бронхоспазму и ну, вот, изуду в общем, аллергических реакций. Там выделяется вещество, называется э, ликатрин пятый, вот, который препятствует вот этим процессам, то есть в бронхах и воспалнительных воспалительных процессах каких-то на коже и так далее. Вот. А черный тмин, который у нас представлен в мигеноле, мало того, что это вообще там уже, наверное, самый, который даже не умеет читать, знает, что это лекарство от всех болезней. Кроме того, он действует как антигистаминный препарат. Есть у нас такие тучные клетки, которые вырабатывают... Специфические выработки веществ, когда организм воспринимает как чужеродное, ну, как белок, допустим, той же самой пыльцы, да, вот точные клетки начинают вырабатывать вещества, которые способствуют вот этому иммунному ответу, неправильным организму. Так вот, нигенол содержит вещества, которые подавляют в тучных клетках. Это уже ну, научно доказано, я изучала э, эту сторону вопроса. То есть статьи читала, да, э, где вот по механизмам, по действующим веществам нигиноли, вот они содержатся, которые препятствуют тучным клеткам вырабатывать. Вот IG, вот этот фактор, э, тем самым блокируют, собственно говоря, аллергическую реакцию. Кроме того, чем черный мин хорош и отличается от того же самого Азертек из чего-то самого, ну, других каких-то противоаллергических веществ, ну, медикаментов, то, что он как бы останавливает оборонительную деятельность организма. То есть вот при принятии негинола постепенно организм учиться не обороняться, и это закрепляется, и это проходит благодаря этому. То есть вы не одномоментно снимаете симптом, как это есть у фармпрепаратов, вы перенастраиваете организм применением нигенола, тем самым организм просто уходит от аллергии навсегда. Единственный вопрос в том, что нужно просто набраться терпения там, мамам или просто взрослым людям, кто с этим столкнулся, и понимать, что, первое, вы не одни такие, вот, это не только с вами происходит, и с вашим ребенком, а, то, почему это случилось, это задумываться вы задумаетесь о правильном питании, то есть у вас откроется широчайший а, спектр знаний, то есть вы потихонечку придете к ЗОЖу, это, ну, как бы, это очень здорово, вот, и а, нужно понимать, что вы годами набирали вот эту интоксикацию организма, которая просто вызывает массу сейчас заболеваний, да? и за один день приема, вот выпили нигинол, и вот тут же все прошло, нет, такого не будет. То есть организму нужно дать ресурс, чтобы он справился, а ресурс дает правильное очищение и насыщение организма микроэлементами омега-кислотами, да, -то, то есть в Нигиноле же кроме каких-то противовоспалительных веществ есть также и омега-3, омега также там содержится. Вот. И поэтому нужно понимать, что сколько человек набирал лет эту аллергию, сколько вот он, все его клеточки пропитались, то ему, естественно, очистку нужно делать не день, не два препараты, то есть натуропатические. Этого, конечно, в Вивасане нет, ну в продукции, да. Но я бы рекомендовала после паразитарных очисток, да, или, ну, во время, допустим, вы пропили, и пропить какой-нибудь препарат, типа застерина, есть такой препарат на водорослях, либо другой адсорбент. то есть обязательно нужно э, в любой очистке, то есть часть э, работы делает артишок жидкий, который, о котором Юля рассказывала, вот, он мощно выводит слизь, э, из бронха выводит, из кишечника выводит, и восстанавливает клетки печени, которые подвержены по, вернее, были вот э, вот этой интоксикации в том числе и аллергической, и которая просто нас атакует каждый день, э, выводит, да. Но еще э, кишечник почистить от продуктов распада, в том числе аллергических, нужно, ну вот, чем-то помочь. Ну вот мой совет, что можно вот этим препаратом пользоваться Там есть э, э, обязательно нотация Еще, когда человек будет готовиться по по любой программе, ну в частности по нашей, да, к аллергии, к аллергосезону. Чистить организм нужно не забывать о бактериях чтобы заселить кишечник, потому что он с воздуха не заселится, даже если вы будете правильно питаться, если есть синдром дырявого кишечника, который уже утвержден, да, и сколько он страшилок делать в организме, вот, э, то заселять нужно извне. У нас есть такой препарат, э, Юля может рассказать позже о нем, э, который заселяет. Да, да, фарамон, да. Да, это да. лактобактерии, три вида лактобактерий, которых э, содержится да. по российским стандартам, это 5 миллиардов, по евростандартам это 10 миллиардов. Но это как бы довольно-таки большое, и очень важный здесь фактор, что здесь именно биоусвояемость идет высокая. И вот вы знаете, так как еще в артишоке содержится инулин, я изучала вот это, потому что бифибактерии пить бесполезно, они не усваиваются организмом, и в кишечнике они как зашли, так и вышли. Если лактобактерии, они разрастаются, а бифибактерии, они зашли и вышли. Они растут только у нас в кишечнике с помощью инулина. Инулин у нас содержится в артишоке и в яблочном уксусе. Поэтому если вы занимаетесь восстановлением кишечника при дисбактериозе, вот это тоже необходимо учитывать. Но Это как бы маленькие такие мелкие нюансы, но их нужно знать, потому что Принимать бифибактерии бактерии в каких-то, знаете, в тех же кефирчиках, в каких-то йогуртах, это просто бесполезно. Просто тратить деньги впустую. Это красивый маркетинговый ход. Не более Хорошо. того. К этому, к лечению и к БАДам, я хочу добавить то, что обязательно нужно какой-то период диету соблюдать обязательно. да. То есть что да. мы сделали? Мы отказались от глютена на время восстановление, потому что есть уже очень много работ, которые доказывают э, то, что есть не только целиакия, да, есть непереносимость глютена, которая э, проходит потом, когда организм останавливается, но когда она существует, это непереносимость, э, то э, сам глютен он склеивает э, стенки кишечника, да, ну как, как простым языком если сказать, да, вот, приводит к проницаемости кишечника, а если проницаем кишечник, все в кровь выходит, все аллергены в кровь попадает, то есть вот, ну, как бы тут реакция моментальная. Поэтому глютен нужно исключить минимум на 6 месяцев, он 6 месяцев выводится из организма, вот, молочка это слизиобразующий продукт, его тоже желательно исключить. Если уж совсем прям хочется, можно оставить поздний пробиотический ужин, желательно это делать собственный, на том же флоромаксе можно делать кефирчик да, и пить если уж прям, ну вот, верите, что молочка это вот то, что нужно для организма. А так молочку тоже убирать нужно. Потом на период аллергии я убираю, либо по минимуму оставляю яйца. Вот такие аллергенные продукты по своей природе, кроме того, сами яйца, ну, по моим последним изучениям этого вопроса, они тоже способствуют увеличению вирусной нагрузки на печень. Вот, то есть, так как на желтках яиц выращивается, ну то есть в лабораториях, когда выращивают там вирус Анштейна-Бара, тот же самый, вот его выращивает на яичных желтках, и поэтому само яйцо несет вирусную нагрузку для организма, и в период аллергии, кстати, у аллергиков, вот я замечаю по статистике очень часто у детей, кто страдает полинозом, есть вирус Энштейна бара, То есть он тоже влияет на возникновение таких моментов. Что хочу печально сказать, то что в прошлом году среди моих личных знакомых, у которых детки, появилась аллергия на амбрусию. Вот прошлый год какой-то был критический. Я уже потом по крупицам нашла информацию, что... В нашем Краснодарском крае какие-то были выбросы, дожди, но вот что-то с экологией такое прям совсем нехорошее приключилось, что спровоцировало прям повальный рост аллергии у детей, которые вот до, вот у них в августе ничего не было, и когда этот толчок, вот этот экологический сдвиг какой-то произошел, у них в сентябре она проявилась. То есть вот они были здоровы, и в один день, причем у моего сына тоже как бы более-менее было стабильно, и тут я не ожидала такого, мы вообще антигистамин их не даем, и у него было просто состояние, ну, я напугалась, я сразу э, дала антигистамин и, конечно, препарат, но вот у нас была даже отдышка, хотя до этого, я думаю, боже, что я делаю неправильно, все хорошо. И потом, когда я вот узнала, что что-то вот произошло в экологии, дети, которые не страдали, стали страдать, а которые были аллергиками, даже на Э, в таком прессинговом лечении, вот у меня есть два человека, которые лечатся фармпрепаратами, они идут на поддержку в для бронхов, для всего пьют, то есть все препараты, и у них были э, кризы в, в эти дни, а мы без препаратов, то есть, э, ну, как бы был такой, ну, не сказать, что кризовый момент, просто я такая чуткая мамочка, и вот дышка, мне как бы не понравилась, такое дыхание у ребенка не понравилось, просто я запаниковала, но, в принципе, все, все хорошо. там Мы пропили, почистили организм, все было нормально. То есть организм просто как и с вирусной инфекцией. У вас Марина, отличная ситуация по сравнению с другими, абсолютно. Поэтому это больше ты как бы как мамочка над этим. Но по сравнению с тем, как болеют дети, как у них проявляется аллергия. Да, я же говорю, что у нас ребенок просто такой ну, момент... Ну, как-то среагировать чуть более осько, а те, которые на фарм препаратах были, они поехали в больницу, вот в чем дело, они поехали с кризом, с, с одышками и забрали в больницу, те, которые на препаратах, а мой ребенок, вообще не принимая ни одного антигистаминного средства за весь аллергопериод, ну, вот просто перенес там некое такое, как бы обострение небольшое, которое… Ну, одним днем купировалась, и все, через два дня я один раз его проингалировала, и на второй день уже ингаляции даже не стала делать, потому что уже все, уже все сошло. Вот. Так что сила в продуктах, в нетрадиционном подходе к аллергии, она огромна. Я выбрала этот путь вообще рассмотрения БАДов, своих каких-то зожных подходов, то есть питания, изменения питания у ребенка, только потому, что я не вижу нигде результата от фармпрепаратов, кроме ухудшения. Я даже могу сказать, что мы попадали к аллергологу, главный аллерголог у нас по Краснодарскому краю, она курирует всех аллергологов в поликлинике, и у нее сын сам аллергик. И вот она мне прописывает лечение, говорит, вот это, вот это, вот это, Ну мы в разговоре, я такая сама какой, коммуникабельная, я узнаю, что вот у нее ребенок тоже болеет, там с 6 лет, я у нее спрашиваю, вот, скажите, пожалуйста, она мне, значит, вот, да какие БАДы, вы что, да нельзя. Я говорю, хорошо, говорю, а вот у вас ребенок вылечился вообще? Вы будете сейчас все смеяться? Она мне говорит, а я буду вам рассказывать, чтобы вы сглазили. Я говорю, так, вы вылечили ребенка вот с этими препаратами? Она говорит, ну, конечно, не до конца. Ну, вот какие-то улучшения мы, конечно же, видим. А какие улучшения? Ну, вот, в общем, вот так вот. То есть ему было 6, когда эта аллергия возникла, а сейчас 14. И за эти года ее диеты, ее подходы вообще никак не помогли ребенку, можно сказать. То есть он не вылечился от аллергии. Вот. Ну, в общем, Я вот так. Я еще раз подтверждаю, что вылечиться просто через аптеку невозможно. Возможно, нет. Вообще... Я почему начала искать другие продукты, когда у меня закончились все варианты из препаратов в аптеке. И мне педиатр сказал, "Но ну, а теперь можете использовать скорлупу от яиц. Я говорю, в смысле? 21 век, как скорлупа. Поэтому кто-то скорлупой, кто чем лечится, но у нас есть еще результаты. Вот у нас есть Татьяна Игнатьевна, которая тоже получила результат по полинозу. Татьяна Геннадьевна, можете, Ой, Игнатьевна, поделитесь, пожалуйста, своим результатом. Включите микрофон. Микрофон у вас выключен. Она нас не слышит? Микрофон включите, пожалуйста. Понятно, моим. Добав. Я, я добавлю, вот я аллергию сравниваю, вы знаете, есть таблица зашлакованности организма, закисления. Вот там э, самая пятая стадия, это же онкозаболевание, то есть когда организм полностью все, ну все уже, ему помочь ну, ничем нельзя, да. А первой стадии вот там сначала одно, второе, там сахарный диабет, это четвертая стадия, да. Так вот аллергия тоже для себя лично, вот изучая этот материал, я поняла, что... Есть просто пять стадий, вот организм, когда вот начинает плакать и кричать. Там, первое, там где-то посыпало чуть-чуть да, там на ручках. Второе, когда там уже не только на ручках, на животике, там, допустим, у ребеночка на коленках. Потом аллергия там, на пыль у кого-то. Вот, и так далее, так далее. Потом у нас полинос и баронхиальная астма. То есть и, если не начать купировать в каком-то моменте, то оно однозначно перерастет, в направлении ухудшения. Ну, как бы, это вот мое наблюдение. Сейчас вы не пожалуйста. у вас получилось подключиться, да? Вы меня слышите? Да. да, сейчас да. Ну, послушайте. У меня так тихо идет звук в телефоне на максимум. Звук включен, поэтому можно я без, так сказать, видео просто буду говорить? Подальше сядьте, мы вас плохо видим. Мы вас слышим отлично. Вот так слышите? Отлично слышим. Еще, вот, а да, я слыш вас еле-еле да. слышу. Послушайте, но я не знаю, вот сейчас я не увидела, кто выступал. Просто, так сказать, человек, который пользуется продукцией Вивасан да. или какой-то специалист. Ну, я что хочу сказать, что она достаточно грамотно рассказала о причинах возникновения аллергии, потому что действительно у нас 80% иммунитета формируется в кишечнике, самый большой крупный орган иммунитета. И, естественно, при плохой работе желудочно-кишечного тракта страдает иммунитет. Правильно она сказала, увеличивается проницаемость стенок кишечника, всасывается большое количество бактериальной флоры патогенные, всасываются, не переработанные из-за того, что воспалительные процессы плохо работают, ферментативная система кишечника, всасывается всю эту кровь, страдает печень, страдает поджелудочная железа, и у нас вот образуется такой поручный круг. Я не только полинозом страдала всю свою жизнь, у меня чуток не было. И отеки квинки, и крапивница, и полинос. Моя аллергия переходила из одного вида в другой. И я тоже лечилась у аллергологов. Мне тоже проводили такое специфическое лечение. Последняя моя аллергическая реакция была это полинос. И мне кололи взвесь вот этой полицитроп, которая совершенно мне не помогла. И последнее, что, так сказать, у меня было проявление – это аллергия от солнца. Я не могла находиться на солнце покрывалась вся сыпью. И вот здесь, вот 20 лет назад, да, одна из, так сказать, членов нашего сообщества Вивасановского, Лариса Викторовна Челкова, предложила мне артишок. Естественно, я как медицинский работник тоже сразу не поверила в то, что, возможно, используют вот эти БАДы, добавки, как-то побороться с аллергией. Но после третьего раза убедительного с ее стороны, значит, я все-таки купила артишок и яблочный уксус. И когда я начала употреблять артишок, была такая реакция со стороны моего организма. Меня тошнило, у меня болел весь живот, у меня болел кишечник. На что, на что я сказала, вы что меня отравили, отрав, отравить решили? Мне сказали, у вас зашлакованный организм, начните свое лечение с адаптогенной дозы. И я начала с чайной ложки на ночь чтобы днем не мучиться. И постепенно я сейчас могу выпить артишок, по хоть стакан со мной ничего не будет. Но вот сейчас уже постфактум, когда я ушла и от таблеток, и от аллергии, и, так сказать, анализирую эту ситуацию, я, в общем-то, действительно, я стала изучать этот вопрос и убедилась, что да, Микрофлора нашего кишечника – это первое дело. Чтобы восстановить микрофлору кишечника, надо сначала освободиться от всех шлаков. И, естественно, первый шаг, я ничего другого, ничем другим не пользовалась. Это было уже, наверное, я сейчас скажу, сколько это было лет назад. Это было 23 года назад. Когда в Вивасане еще не было такого широкого спектра э, продукции, но был артишок, был яблочный уксус, был, была сыворотка молочная с персиком, был метеорин и был флоромакс и яблочный уксус. Ну, и я прочитала, так сказать, книжку Гусакова очистка организма, потому что когда я начала пить тишука яблочный уксус, реакция на ультрафиолет, на инфракрасные лучи, у меня ушла сразу, прямо буквально на вторую неделю. Я не могла выйти на солнце вообще. А это у меня все прошло, ничего нет. Я думала, а значит, что-то работает. Поэтому, так сказать, думаю, надо попробовать, Действительно провести чистку организма. И начала я вот с артишока, потому что решила, поскольку у нас кишечник потерял нормальный баланс микрофлоры, его надо восстанавливать, и прежде всего надо помочь печени, потому что самый главный фильтр в нашем организме – это печень. И если печень зашлакована, она не может чистить кровь. Вот тогда я начала... Первое. Пропила артишок. Точно все по схеме, как у Гусакова написано. После чистки печени артишоком я перешла на очистку тонкого отдела кишечника. Это был как раз персик и молочная сыворотка. Но, к сожалению, его сейчас нет. Но я думаю, вполне очень хорошо этот этап может заменить яблочный уксус потому что он очень хорошо очищает желудочный, кишечный тракт от наших всех этих скоплений переработанной пищи. После очистки тонкого отдела кишечника я перешла к метеорину, то есть толстый отдел кишечника. И вы знаете, я после проведения вот этой очистки я почувствовала, что есть какие-то сдвиги, но я эти периоды очистки повторяла через 3-4 месяца. У меня последняя вот эта моя аллергия, боленос, она проявлялась в летний период. Вот зимой как бы нет, все спокойно. Как только начинается июль, и пока в сентябре пойдут дожди, я сидела на таблетках. И вот я пропила вот после этого курса еще два курса в течение зимы и весны и летом я почувствовала, что период моей аллергической реакции сокращается. Во-первых, сначала я у меня уменьшился уменьшилась потребность в употреблении препаратов. То я пила каждый день раз в сутки, вот когда появились эти клорицины, еще другие препараты аналогичные. После этого я незаметно для себя даже почувствовала. Я стала пить через день. Потом у меня потребность стала через три дня, через пять дней, раз в неделю. И сам период вот этот аллергической реакции сокращаться начал. Обычно где-то в 20-х числах июля мне уже необходимо было пить таблетки. А это июль уже кончается, и вдруг я говорю своему супругу, слушай, а уже как бы вот конец июля, а я не выпила еще ни одной таблетки. Значит, работает эта система, работает эта система. Значит, на следующий год я опять провела три курса. У меня еще больше сократился, то есть вот этот период аллергических реакций моих еще больше сократился. И так дошло до того, что я вообще за, так уже постфактум пролистала и поняла, что где-то 3-4 года у меня ушло для того, чтобы я забыла про свою аллергию. То есть наши вивасановские препараты, артишок, флоромакс, наш метеорин, наш яблочный уксус работают железным. Я почистила свой желудочно-кишечный тракт, почистила свою печенку. У меня восстановилась с помощью флорамакс флора, микрофлора, и моя аллергия ушла. Слава Богу, я теперь не пью никаких таблеток. Не хожу с платком носовым размером со скатерть летний период. Так что вот ничего особенного такого не надо выдумывать. Нужно брать нашу схему и делать очистку. И еще я себе помогала очень хороший наш Вива Плюс спрей. Я его использовала 365 дней в году. Каждый вечер на подушечку один щелчок. И я дышала и очищала еще верхние дыхательные пути от аллергии. Что вас еще интересует? О, спасибо. спасибо большое. Татьяна Градовая, а насколько вам хватило виваспрея? Уже... Виваспрея мне пузырька хватало. Виваспрея почти на год. Я да. вот его покупала, и мне на год хватало. И Причем раз... я и себе. И мужу на подушку. И не только когда у меня, ну, для того, чтобы снять аллергию. Я брызгала его, когда начиналась вирусная инфекция какая-то. Я его брала с собой на работу, потому что я контактирую с большим количеством людей. Я брызгала его на свой халат, чтобы у меня всегда была вот здесь около меня аура из Вива плюса Он железно работает. Там же большое количество эфирных масел. Там же он же снимает даже спазмы, бронхиальной астмы, Так что работает он железно. Я его очень люблю. Прекрасный препарат. Скажите, пожалуйста, яблочный уксус вы по схеме тоже принимали? Яблочный уксус тоже, как написано, да, по схеме. Все из Гусакова, ничего не придумывала. Вот взяла, открыла очистку организма и провела ее. Татьяна и... тут вопрос. Кто такой Гусаков, для тех, кто не знает? Но ну, у нас есть Вивасане вас... «В мир здоровья с Вивасан», uh -huh. которую написал Гусаков, наш московский профессор. Ну, он, как его, правильно его профессия называется, нутрицепт. Вот, Матуропат. И, совместно с швейцарскими медиками. Ну, под редакцией, в общем, совместно эта книга написана, я так поняла, совместно. С учетом их опыта, с учетом его опыта. Прекрасная книга, очень хорошая. И ничего не надо придумывать. Совершенно Здесь верно, уже и проверено. Татьяна Игнатьевна, не уходите, сядьте опять, как вы сидели прекрасно. Я вопрос... просто вас не я слышу, потому что телефон. яблочный уксус. Еще Алло. один вопрос. Можно ли купить да. яблочный уксус где-то еще? Бутылка, а смотри. где его еще купишь? Ну, бутылка, если если кто-то спрашивает яблочный уксус, который продается в магазинах, да, это, это, да. да. это все не то. Это все не то. Во-первых, а -а -а. там концентрация. Во-вторых, яблочный уксус, вот этот в таблетках, он не вызывает раздражение слизистой а -а -а. оболочки желудочно-кишечного а -а -а. тракта. Скажите, а пожалуйста... тот, что яблочный уксус, он как по типу столового уксуса его там надо пить ну, микродозу и ничего вызовите воспаление жкт всего так. хорошо сэ, рассасывается под язычком дети любят и ангину лечит и все он Спасибо, вкусный, тебе, как конфетка да. и он так хорошо выводит тоже шлак нейтрализует действие токсинов не хуже чем вот эти полисорбы. Да. Жите, пожалуйста, сколько вы в целом вот когда начинали артишок пить, сколько курсов за год получилось? Вы можете уточнить? Ну, вот я говорю, что я делала себе а, три-четыре три полных курса mm -hmm. а артишок, я первое время пила постоянно, вот mm -hmm. год целый, я его постоянно пила. Mm -hmm. Понятно. Спасибо большое за уточнение. Mm -hmm. Спасибо. У нас еще у Марины есть результаты. Марин, поделись, пожалуйста, что у вас было и у кого. И я еще потом Хорошо. хотела рассказать. Добрый вечер, друзья. Да, у нас очень хороший опыт. Так получилось, что у ребенка год и два месяца мы попали с вирусной кишечной инфекцией в инфекционное отделение. Ну и получается, что за пять дней нам вирус-то убрали, но в итоге получается у ребенка случился дисбактериоз, вторичное иммунодефицитное состояние, психоэмоциональное нарушение. То есть мы вышли с пятью проблемами. И как вот все говорили до меня, что на самом деле кишечник – это самое главное, и у моего ребенка это не обошло. То есть там по его инскрементам, как говорится, можно было понять, что он вчера ел. И нам очень долго пришлось останавливать его, именно с продукцией Вивасан мы его восстановили. Я вот сейчас хочу с вами поделиться таким опытом, что ребенку, понимаете, да, год и два месяца. И здесь любая, каждая мамочка боится испытывать что-то новое. И я тоже, да, я полтора года надеялась на то, что помогут медикаменты, помогут врачи. И нас лечили результата на полтора года, из месяца в месяц. У ребенка повторялись приступы, а у нас это проявилось не на коже. То есть у ребенка стало проявляться в виде хронической абстрактивной болезни. Его практически рвало вот этой вот слизью. Из месяца в месяц по накопительной работала аллергия. Причем я кормила грудью, даже невозможно было понять, на что у него аллергия. Но, скорее всего, это была уже сильнейшая лекарственная интоксикация, как уже я сейчас как бы спустя годы, да, понимаю, и уже занимаясь длительное время, вот, ну и, да, у нас в нашей жизни был артишок, в нашей жизни был Нигенол, не Нигенол не был, вот, если сказать девочки он был по две капсулы, ребенку в три года он пил по две капсулы три раза в день, Вы знаете, да, дозировка у нас там написана по одной капсуле и детям с 12 лет, так вот у меня ребенок разжевывал этот негенол. жир наш Витал Плюс, он по три капсулы съедал. Тоже три раза в день. Ему просто его не хватало. И даже когда у ребенка были приступы астматические, стоило ему съесть вот эти вот три капсулы Витал Плюс, и у него успокаивался приступ. Спрей Вива Плюс, наши эфирные масла. Все работало просто супер. На сегодняшний день моему ребенку уже... 14 лет мы забыли, что такое. Но ну, в итоге, когда полтора года его лечили после инфекционного отделения, нам поставили через полтора года уже бронхиальная астма. То есть 15 месяцев они смотрят, наблюдают, из месяца в месяц у нас это самое. Дальше ставят заключительный диагноз. У вас аллергия и бронхиальная астма. Все, куда хотите, там, и что хотите, то и делайте. Баллончики вот эти, да, там всевозможные гормональные препараты. Я с этим не согласилась. Я просто не могла позволить, чтобы мой ребенок был на этом баллончике. Еще около подъезда девочка рассказала, говорит, у меня брат умер 26 лет, потому что он просто не нашел баллончик. Представьте, у меня ребенок два годика, он тут бегает передо мной, и мне вот такие вещи рассказывают. Я, ну вот, во все тяжкие, я стала искать самое лучшее. Слава Богу, что Вивасан, это первая компания, которая мне попалась. И, которая, и я... Благодаря тому, что это Швейцария, что это самое высокое качество, я не боялась и начала это применять. Плюс еще у нас очень замечательные доктора. Это вот Гусаков непосредственно, нехорошка нехороший. Я вам хочу просто сказать, что вот эта вот литература, которая окно в мир здоровья, я могу сейчас показать, даже продемонстрировать. Я не могу. Куда-то делась. <ritmo> Ладно. От мир здоровья. И еще есть здоровье наших детей в наших руках, где расписано конкретно, есть алфавитные указатели по проблемам нас с нашим здоровьем, где мы можем, можем составить нашу карту здоровья. И по этой литературе я тоже составила своему ребенку карту здоровья. То есть мы и психоэмоционально восстанавливали, и вторично иммунодефицитное. Получается, что когда лечат, вот, да, Жанна, Жаннетта, спасибо. Когда, получается, лечат гормональными препаратами, это же тоже нагрузка очень большая на организм. У ребенка останавливается рост. И в тот период, когда нас лечили гормональными препаратами, у него был торможен развитие физическое. Когда мы прекратили использовать гормоны и стали восстанавливаться при помощи средств ВИВАСАН, у ребенка начался ускоренный рост, то есть он у меня плакал, прям, что у него ножки болят. И тут опять же у нас ВИВАСАН, здесь наша бодрость на весь день. То есть продукция уникальная, уникальная, берите и пользуйтесь, берите на вооружение, что можно восстановиться. Мы не лечим, мы восстанавливаем наше здоровье. И мы восстанавливаем именно изначально так, как оно было заложено у ребенка. И у человека спасибо Марина. любочка да я хотела поделиться тоже у меня одной знакомой была кожная аллергия то есть у нее она интересная дама у нее был свой бизнес и они там с тканями работали и то ли от ткани то ли от чего-то то есть у нее на руках были ужасные красные такие какие-то пятна непонятные вот. И она долго очень с этим походила по всем врачам, по медицинским центрам, по платным, как женщина состоятельная могла себе позволить и диагностику, и лечение, но ничего не помогало. И буквально она наша клиентка, и я говорю, может быть, вот попробуйте Нигенол, потому что она артишок пропила, маслами пользовалась. И Нигенол буквально в течение, наверное, недели но она тоже пила по две капсулы три раза в день, то есть по 6 штук в день. И э, дал такой результат, э, что у нее за неделю все прошло, она пришла просто вообще в таком восторге, она говорит, я даже поверить не могу, что вот оно так. И э, потом она еще допила эту упаковку, то есть постепенно снижая дозировку, сначала вот 6 в день, потом 4 в день, потом три в день. Э, вот э, Взяла для закрепления еще упаковочку, пропила, и в принципе, вот уже прошло с тех пор, наверное, 4 года, она ни разу не вспомнила больше об этой проблеме. Вот так иногда быстро, иногда говорят, что вот добавки, это долго, это там мучительно, да, надо пить, надо там что-то делать. Иногда они работают очень быстро, очень комфортно и очень корректно, то есть не нарушая все в организме, в отличие, от, допустим, гормонов или каких-то антибиотиков или чего-то еще, когда мы одно лечим, другое колечим и рушим просто свой организм. Но здесь, вот, скорее, скорее всего, произошло так, что быстро спохватились в момент начала. Конечно, люди, которые а, Нет, она лечилась уже не один год, так, то есть да. вот даже так, но там было предварительное, да, она пила артишок, она использовала масла, то есть, конечно, в течение, просто, видимо, негинол сыграл какую-то решающую такую роль, которая вот, ну, помогла ей очень, или, ну, знаете, как бывает, кому-то один продукт не очень, а кому-то он вот подходит так, что просто люди от восторга пищат вопросы, а то мы не успели спросить. Есть у меня у вопрос. Спрос, где вы все это берете? Вот. Где вы покупаете все это? Продукция так. Вивасан продается практически во всех городах. Вот у Нет, нас на меня вообще сейчас воды. интересует. Вот где я, могу купить? я вас послушала. Марина послушала. Вот Про яблочную. Все это можно взять. Во-первых, если вы смотрите и у вас есть анкета, вы можете заполнить анкету. Вас а будет необходимо. Можете... Без анкеты есть vivasan. .van. Это интернет-магазин. Вы можете там увидеть цену и препарат. Но нужна консультация. Понимаете, потому что индивидуальный подход почему необходим? Потому что нужно знать, какой именно, что именно, на что аллергия. Потому что где-то нужен крем-чайное дерево, кому-то он не нужен. Смотря что применять, здесь необходима консультация специалиста. Поэтому мы всегда и говорим, что заполняйте анкету. Под видео, если вы нас смотрите на Vivasan онлайн, там есть анкета. Вы можете заполнить фамилию, имя, отчество, контактный телефон. С вами свяжутся и все вам расскажут подробно. Но это а меня полезно. На самом деле важен индивидуальный подход. А я хочу что, купить потому, что... один, например, яблочный уксус. Что я должна сделать? Один хочу купить. Если вас сюда кто-то пригласил, вам в любом случае у вас есть контакт. Либо Вивасан Но зашла молодежь. случайно в YouTube. И что? Сейчас я размещу ссылку на YouTube и в комментариях. Ссылка будет YouTube. А, Хорошо, благодарю. И у всех, кто будет транслировать эти видео, у всех есть контактные данные. Обязательно обращайтесь к этому человеку в личные сообщения, не стесняйтесь. Вам подскажут в любом городе, в любой стране, где это мы, как можно приобрести. И будьте здоровы, не бойтесь. Моему ребенку 17, прошло почти 17 лет, ничего не вернулось. Все, мы, мы такие же здоровые. Употребляем только в больших количествах теперь все. Если раньше мы смотрели, что можно есть, что нельзя, теперь мы, знаете, вот когда ты мучаешься и ты забываешь об этом, вот этот кайф, это здоровье, это то, что, к чему мы стремимся все. Будьте все здоровы, приходите к нам на эфир, вот еще у нас один маленький появился, здоровый выросший ребенок Вивасана. Мы можем, Мы можем всех своих выставить, которые выздоровели, которым уже и 30-40 и лет да, тоже прошли эти этапы. Аллергии, да. У меня было очень много результатов на детях. И здесь однозначно нужна личная консультация. Поэтому будьте здоровы, ставьте лайки, делитесь этим эфиром, потому что кто-то, возможно, вот так ищет спасение, как стать здоровыми и прекратить мучиться. Спасибо, не, забывайте, не забывайте пить воду, что очень важно. Однозначно. Мир освещается светом, а человек знаниями. Мы сегодня дали вам знания, как уйти от аллергии, как вообще уйти от многих заболеваний, потому что после аллергии начинают суставы болеть, астмы всякие, а там онкология уже прибавляется. Значит, начинаем с очистки организма. Благодарим всех. Покупайте у нас в Вивасановских Иваса, магазинах, в интернет-магазинах продукции. И при индивидуальной консультации не забывайте уточнить, как можно получать продукцию бесплатно. Вам расскажут об этом. Все, всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, всего хорошего.